Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас 1 января 2016 года, 10 часов утра. Поздравляю всех с наступившим годом, всего самого наилучшего в этом году. Вы смотрите восьмую видеоинструкцию о программе SMM Combine. В этой видеоинструкции я расскажу о третьем парсере программы SMM Combine, парсеры, который позволяет собрать участников сообществ. Парсер участников сообществ имеет отличие от двух ранее рассмотренных парсеров. При сборе участников сообщества не накладываются никакие ограничения контакту, Поэтому всех участников, соответствующих вашим критериям, вы можете без всяческой сегментации собрать в одну большую базу. Совет тут только один. Прежде чем собирать участников групп, например, для последующей рассылки сообщений, по собранной базе. Вы должны быть уверены, что группа, из которых вы собираете участников, живая, то есть не накрученная в группе живые люди, а не бот. Желательно, конечно, провести аналитику собранных сообществ. Существует достаточно много качественных сервисов, которые позволяют проводить аналитику сообществ, но об этих сервисах в рамках этой инструкции я рассказываю. Итак, что же вам нужно сделать для того, чтобы собрать участников сообществ? Первое. Конечно, вы подключаете текстовый файл, который хранит у вас собранные группы. В предыдущем видеоуроке я собрал группы по ключевому запросу английский и разместил эти группы в отдельную папочку, которую так и назвал группа английский. Открываю эту папку, убираю колонки и вот URL. Это и есть url групп, которые соответствуют критерию английский. Я сейчас возьму часть этих групп, для того, чтобы процесс сбора шел побыстрее. Ну, возьму даже вот 4 группы. И сохраню их в отдельном файле. Кстати, если вы хотите собрать участников сообществ из какой-то конкретной группы, или из двух, или трех конкретных групп, вам нужно сделать то же самое. В отдельный текстовый файл просто сохранить ссылки на нужные вам группы. Сохраняю этот файлик. Опять же сохраню на диск D папочку спам пвк. Зову это группы. Ну вот так вот. Группа 1. В строке, где написано группа ID. Выбираю этот файлик. Спам пвк. Группа один. Вот он этот файл. Значит, подключаю аккаунты, через которые я буду работать. 31 числа я купил. 10 аккаунтов, вот их и подключу Выбрал группы, подключил аккаунты через какие буду работать. Естественно, программа Combine у меня полностью настроена. Если вы из этих групп хотите выбрать каких-то конкретных людей, соответствующих каким-то конкретным необходимым вам для дальнейшей работы параметрам, вы эти параметры можете выставить Я буду собирать из этих групп людей, которые живут в городе Воронеж. Я выберу Россия. И теперь недоступен выбор города. Если вы открываете этот список и не видите нужного вам города, ну, например, нет Воронежа, в поле, где написано город, вы набираете нужный вам город Воронеж, набираете правильно, нажимаете на значок обновления и теперь Воронеж в списке сразу же появляется. Пожалуйста, не забудьте теперь из строки, где вы набирали первый раз Воронеж, вот это ключевое слово Воронеж удалить. Город выбран. Уточняйте пол, но я буду выбирать всех, если необходим возраст. Уточняете возраст, который вам нужен, семейное положение. Вот очень хорошо работает критерий с фотографией, то есть выбирать только оформленные профили. И, конечно, можно еще, если вы планируете сразу же после сбора участников этих сообществ, делать по людям рассылку. Можете включить сейчас на сайте. И даже можете выбрать, кто вас интересует. Пользователи мобильных телефонов, либо пользователи стационарных компьютеров. Все это выбирает точно так же, как и в рассмотренных ранее парсерах. Два параметра, которые мы уже с вами, опять же, устанавливали. Это открытые стены и с открытыми личными сообщениями. В зависимости от того, что вы будете делать с этими людьми, чего вы их собираете, вы указываете, либо не указываете эти, эти параметры. Но так как я буду делать личную рассылку, я обязательно включаю только с открытыми личными сообщениями. Все. Настройка закончена. Собираю жителей Воронежа любого возраста и пола с фотографиями из групп, связанных с английским языком. Ну, из четырех только групп связанных. Прокси я подключил, но все равно спешить мне некуда. Могут и не работать. Оставлю один поток, оставлю задержку ну, 15 и нажимаю на кнопочку старт. Пошел процесс парсинга или сбора участников сообщества. Все действия, которые выполняет программа, отображаются вот в этом вот окошке ло Обращайте внимание, что здесь пишется. Комбайн пишет, как он авторизуется. Пишет иногда ошибки, которые появляются. Вот видите, подключил он мне прокси. Все отлично заработало. Просканировал первую группу. Вот результат. Здесь вот не смог авторизироваться. Видите, ошибка ошибка с капчей. Хотя антикапча у меня подключена. Вот опять отсканировал. Но ну, вот сейчас у меня явные проблемы с капчей. Лучше бы конечно остановиться и проверить. Либо он не успевает обрабатывать, либо ключ антикапча у меня указан не Я его просто менял. Но процесс идет. Вот видите, сейчас у меня в базе уже почти 7000 человек. Вот хоть и один поток и такая большая задержка, процесс сбора идет достаточно весело. Итак, процесс сбора участников сообществ закончен. обработан четыре сообщества из них воронежских участников набрано почти 7000 человек не ожидал что такое количество людей интересуется английским языком у нас в городе. Обработано всего лишь четыре сообщества. Причем это все заполненные профили с фотографией, люди у которых открытое личное сообщение. То есть то, что я им могу писать. Ну и как во всех предыдущих случаях результаты бора. Я экспортирую. То есть выбираю экспорт. Выбираю парсер участников сообществ. Оставляю TXT, потому что он мне больше всего нравится. И нажимаю на кнопочку экспорт. Все выгружается. Перехожу в папку, где лежит у меня программа. Это диск D. Выбираю папку экспорт. Парсер участников сообществ. Это у меня люди. Воронеж. Воронеж. Участники английских сообществ. Вот теперь мне будет понятно, что у меня здесь хранится. Вот в этой папочке у меня хранятся адреса групп по ключевому слову английский. А вот здесь у меня хранятся люди, которые являются участниками этих групп английских и проживающих в городе Воронь. Опять же, собрали и Facebook, и Instagram, и Skype, и Twitter, и ID ВКонтакте этих участников. И здесь у меня их собралось, как написала программа, 6941 человек. То есть это уже нормальная база, с которой можно работать. Так, друзья, на этом я небольшую инструкцию заканчиваю. Первого числа больше не запишешь. Если у вас есть вопросы, задавайте их в комментарии под данным видео, либо приходите в четверг в 20 часов по Москве на мои живые вебинары, которые проходят с сайта игр36. Задавайте вопросы, я буду отвечать на них вживую. Спасибо. Еще раз с новым 2016 годом.